Как и обещал тебе ранее, как только у меня появится хоть какая-то информация, касаемая будущего глобального обновления на Барвиху РП, я сразу же с тобой ею поделюсь. И наступил тот момент, когда мой старый хороший знакомый из разработки проекта снова поделился со мной крайне интересными скриншотами из будущего обновления. И я хочу тебе сказать, что новые скрины меня самого крайне удивили, ведь они всячески намекают нам на новые механики проекта, а именно на систему поездов, конкретно на монорельс. Будет ли добавлено что-то подобное на Барвиху? Что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 в котором ты играешь. Все итоги розыгрыша за прошедшую неделю я, как и всегда, подведу на своем канале во вкладке сообщество в эту субботу. Количество комментариев не ограничено. Удачи! Начнем с тобой с того скриншота, который меня реально крайне заинтересовал. На данном скрине мы с тобой опять же видим абсолютно новые здания, которых не существует еще на проекте на данный момент. Я, честно говоря, понятия даже не имею, что это за здание. На что оно вообще похоже? Все стекла первого этажа данного здания в ярко-красном цвете. Может быть, это какой-нибудь новый крутой ресторан. Но лично, как мне показалось, все это здание относится конкретно к новой площади вокзала. Возможно, это будет обновленный вокзал, на котором спавнятся абсолютно все новички, которые только прибыли в Барвиху. Вокруг этого здания существует огромная стоянка для автомобилей. Ну а самое главное – новая железная дорога. Причем железная дорога не для обычных поездов, а конкретно для монорельса. Монорельс – это разновидность электрического поезда, который ездит не по приводке нам с тобой двум рельсам а всего-навсего по одной да такие электропоезда уже существуют в городе москва и соответственно по всей москве под них проложены такие железные дороги и тут я думаю у нас есть два развития событий первый вариант это то что все это сделано конкретно для декора для того чтобы внести некий новый антураж на карту барвихи честно говоря сам я лично не вижу никакого абсолютно смысла добавлять просто так эту железную для какого-либо декора ну как бы не было у нас ее раньше а теперь как бы она будет просто напросто я лично не вижу в ней никакого смысла если она, конечно же, не несет за собой какой-то идеи. Если присмотреться на данный скриншот, конкретно в левую его часть, то хорошо видно, что за этим новым зданием также проложена вот эта новая железная дорога. И там есть некий подъем, такие же какие-то новые небольшие постройки, привязанные к этой железной дороге. Возможно, это платформа для посадки. Подобные платформы, на которых продаются билеты на данные поезда, стоят свои турникеты, и тем самым ты можешь по этой платформе подняться и сесть на этот поезд. И все это сделано, я думаю, тоже не просто. Просто так насколько я знаю ни на одном подобном проекте сейчас не существует подобной системы поездов разработчики различных рп проектов уже давно хотели реализовать что-то подобное но движок сам на котором построены все эти игры просто-напросто не позволяет им по каким-то причинам осуществить эту идею я не знаю лично как мне кажется было бы довольно неплохо если бы разработчики барвихи rp смогли бы совместить данную систему с системой анимаций которая уже существует на проекте а также с системой телепорта из одной точки в другую то есть представь такая ситуация существует у нас вот такие вот железные дороги и монорельс который уже ездит в качестве обычной анимации по проекту ну а также существует платформа на которой ты можешь перейти на определенную метку заплатить определенную сумму денег после чего у тебя на экране включается анимация отправления поезда из города барвиха в город мурина и за ней следует такая же анимация с прибытием поезда конкретно в город мурина но тем временем тебя просто-напросто за какое-то определенное время допустим там за полминуты за одну минуту телепортирует из этого города в другой с одного вокзала на другой соответственно сопровождая все это дело анимации я думаю было бы вполне неплохо реализовать хотя бы такую подобную систему у нас на проекте я уже не говоря о том чтобы можно было как-то управлять этим поездом работать на этом поезде и так далее у нас уже довольно давно игроки просят добавить выбор спавна либо в Морина, либо в барвихе я думаю подобная система поездов очень сильно понравилась бы игрокам и в свою очередь также бы сокращала довольно немало затрачиваемого времени на дорогу от одного города в другой. Как тебе такая идея? Обязательно напиши мне об этом в комментариях. На втором скриншоте, который мне скинули, мы с тобой опять же наблюдаем новое здание. Я думаю, глядя на это здание, нетрудно догадаться, что это скорее всего обновленное здание всеми известной фракции Россия 24. Той самой фракции, которая постоянно публикует все наши с тобой заявки, все наши с тобой объявления в основном чате. Вообще, Честно говоря, все те последние скрины, которые мы с тобой видели за последнее время, касаемые будущего глобального обновления Барвихи, уже напоминают не какой-то новый отдельный город, а скорее полный ребрендинг, тотальное изменение всего проекта, полное обновление Барвихи, к которому мы с тобой уже так давно привыкли. Ведь на данных скриншотах наблюдаются абсолютно новые здания, новые здания, которые очень сильно по своим механикам напоминают те, которые уже и так существуют на проекте. Даже то здание, которые я думал, что будет МГУ, Московский государственный университет, сейчас я уже склоняюсь к тому, что больше это будет похоже на новое здание администрации области. Такие здания реально существуют в Москве, их на самом деле всего 7 штук, называют их 7 сталинских высоток. И одно как раз таки из них является зданием МГУ. Одно из них является гостиницей, некоторые из них являются жилыми домами, а одно, кстати, также является администрацией, что возможно коснется и Барвихи. Помимо всего этого, мы с тобой видели уже обновление Обновленное здание гибдд мы с тобой видели обновленную москву сити у нас и так уже существует так называемая москва сити на проекте Это всего лишь один многоэтажный дом теперь таких будет несколько также барвиха частенько выкладывает в своей официальной группе полностью обновленные измененные интерьеры уже привычных зданий такие как автошкола такие к примеру как торговый центр как я тебе уже и сказал барвиха готовится к полному тотальному ребрендингу проекта я думаю уже в скором времени она очень сильно изменит чем и крайне нас с тобой удивит также в официальной группе ВК барвихи rp скинули сегодня на скрины с новым винилом если тебе это интересно который также в будущем планируют добавить на проект стоимость данного винила к сожалению пока неизвестно но об этом я думаю мы также с тобой уже в скором времени обязательно узнаем я думаю барвиха для нас готовит реально что-то новое крайне интересное и грандиозное и все это я думаю будет связано уже именно с новым годом так что скорее всего ждать осталось